Шановные, с нами сегодня Олександр Филоненко, философ и спикер Школы розвитку Мислення. Пан Олександр, приветствую вас. Добрый день. Мы начнем с большой темы. Что сталося на вашу думку, с нашим світом, то есть в добу современной философии, новых технологий, супутникового интернета. Мы с вами видим это ну, дикунство, вторжение Росії в Украину, вбивство, расстрелы міст цивильных кварталов? Как и могло быть? Угу. Ну, я думаю, что есть такие вопросы, на которые важно не только отвечать, но и удерживаться. Вот почему. Есть как бы два таких интуитивно ясных подхода к истории. И иногда нам кажется, что у всех событий есть причины, следствия и так далее. И мы думаем об обществе как о чем-то плавно развивающемся, эволюционирующем. И уже давно о нашем времени ведутся споры. То, что происходит с нами, это продолжение вековой истории, или все-таки мы переживаем некий такой тектонический сдвиг в цивилизации. Об этом сдвиге уже давно говорят. Уже десятилетиями есть люди, например, Папа Франциск, которые считают, что война уже давно идет. И дело не в войне и мире, а в том, что человек закрывает глаза на то, что происходит какой-то существенный разрыв, рождается что-то совершенно новое. И о рождении мы привыкли говорить в категориях таких положительных и совсем не готовы к тому, что это война, огромная боль, трагедия. И э, я думаю, что это сюрприз для всех. Э, может быть, ни один человек в мире не ответит на ваш вопрос. Мне кажется, сегодня важно удерживаться от простых ответов, а внимательно присматриваться к тому, что происходит, что рождается и что мы защищаем, когда переживаем такую трагедию что вы уявляете, что майя зияют, так тут, то есть, то треба уявить себе ту систему, это ж важные слова, правда, ага. ту систему, якая Як вы ее себе уявляєте? Да. вот опять, видите, здорово у нас разворачивается разговор. Мне кажется, что это такое, такая точка, в которой ну, нужно воздерживаться от быстрых э, соображений, образов и воображений, а, потом, а быть более внимательным к тому, что происходит, особенно к тому, что нас потрясает. Во время войны нам хочется защищаться, э, хочется защищать себя, жизнь, обеспечить безопасность. И поэтому для нас непросто быть открытыми, внимательными к тому, что привносит в жизнь какую-то новизну. И в этом смысле для меня... Это внимание к будущему, это не столько воображение этого будущего, сколько внимание к вещам, которые меня как бы, потрясают, поражают, вдохновляют. Я думаю, что если мы будем говорить об этих точках вдохновения сегодня, то Украина безусловно побеждает тем, что удивляя и саму себя и всех, демонстрирует человечность. Вот я думаю, как никогда сейчас ясно, что человечность – это не моральное пожелание, а требование, а скорее то, благодаря чему нам удается принимать неминейные решения, не умирать от страха в ситуации абсолютной неопределенности и так далее. Вот проявляются какие-то вещи, которые для нас являются безусловно ценными, и заметить рождение этих вещей сегодня важно – а образы и воображения придут чуть позже. Ну, вы, как философ, отвечаете? А людянесть, на вашу думку, имеет шанс перемогти эту грубую силу? Да-да, только она и побеждает. Вот, конечно, история, которая происходит, это история победы Давида над Галиафом, в которой только одно ясно, что не бывает линейных решений в этой войне. Оказалось, что этот тезис не тот, которого все ожидали, Увы, не бывает. Да? Но, к счастью, мы можем сказать, что то, что мы здесь сегодня сидим и разговариваем, свидетельствует о том, что Украина интуитивно находит эти решения. И мы присутствуем при этой битве Давида и Голиафа. И поэтому можно говорить о том, что эти нелинейные решения действительно осуществляются. И все это э, как будто бы ясным образом проходит вокруг человечности. Я не знаю, заметили вы или нет, насколько слово само слово человечность стало часто использоваться разными людьми, которые говорят о современных регулятивах, принципах. Я думаю, что это очень точно. А какие -то аналогии вы можете найти из минулого? Вот я видел, как вы презентовали книжку Ярослава Грицака, так? я сказали, что это настоящая книга, и очень хорошо, что сейчас такие, такие работы появляются в Украине. Аналогии из истории, где действительно людянисть победила попри все. Ну, конечно, нельзя не упомянуть евангельскую историю. Христианство родилось как такая история. Если считать европейскую цивилизацию, цивилизация рожденная благодаря, скажем, христианскому импульсу. И даже если оставить сейчас на потом все вопросы, связанные с богословием, конфессиями, конкретными христианскими традициями, мы не можем не заметить, что христианство — это какая-то странная история о том, как один собрал маленькую группу людей и с этой маленькой группой людей делал что-то очень немасштабируемое, на первый взгляд, обреченное на неудачу. Три года путешествия с людьми, которые тебя не очень хорошо понимают, в результате рождается христианство, рождается новый тип цивилизации, рождается новое понимание всего всемирной истории. Поэтому я думаю, что как раз это не редкие примеры. Сама европейская цивилизация создана на этих примерах, когда один человек и малая группа людей осуществляют перезапуск каких-то огромных процессов. Я думаю, что мы увлечены статистикой большими порядками, большими цифрами, и в нас вырабатывается такая очень современная ересь, думать, что мир меняется только большими количествами. Очень часто. И, как правило, мир меняется малым качеством. И это может сделать не людей и не чисельные группы. Да, да. Как говорит мой очень любимый теоретик управления «Оттошармер», что для того, чтобы изменить мир, достаточно людей, помещающихся в один автомобиль. Поэтому, это, в общем, сейчас автомобили определяют размер малой группы. 6 это уже очень трудно. Ну, У нас, сдается, больше таких людей, так? Ну, малых групп много, их должно быть очень много, слишком много. Но тоже много – это не вопрос статистики, потому что все настоящее недостаточно часто встречается. Все настоящее редкое, поэтому не надо стремиться наращивать большие количества. Необходимо быть внимательным к редкому и уникальному. И потом окажется, что у чуда уникального и редкого достаточно, чтобы трансформировать большие системы. И оно масштабируется в конце концов? Оно масштабируется, но может быть даже не нами. Как-то так. Наша Вы... зона ответственности ⁇ это внимание к редкому и уникальному. Если мы это, эту точку увидим, мы будем сами удивлены тем, насколько плодовита эта точка. Кажется, мы сейчас уйдем в настоящий философский разговор. А что вы можете отзначити, как уникальное, с того, что вы ви сейчас видите в нашем жизни? Что появилось? Ух а, ты. А, знаете, здесь надо начать разговор с другой точки. У нас прям есть специальный орган для фиксации уникальности. И вот проблема современной цивилизации в том, что мы каким-то удивительным образом стараемся этот орган но не то чтобы игнорировать Но не придавать ему первого значение. Это сердце Сердце это не про эмоции Не про состояние Нечувства Сердце это специально созданный инструмент Для фиксации того Что для меня лично является специально уникальным Появление уникального в моей жизни Всегда вызывает очень Неповторимый трепет Который мы, ни один из нас не перепутает Ни с чем другим Поэтому вопрос об уникальности часто превращается в ложные парадоксы, потому что мы хотим измерить уникальность, мы хотим научиться ее анализировать, и само по себе это неплохо, но мы стараемся убрать из этих анализов сердце, и сразу кажется, что это какая-то неуловимая вещь. Уникальность всегда что-то очень конкретное для конкретного человека, и, но всегда масштабируемо. Вот опять второй предрассудок связан с тем, что нам кажется, что уникальная вещь для меня не является уникальной для другого. Это ошибка, потому что, ну, собственно говоря, большие цивилизационные порядки формируются через привлекательность уникального. Нет ничего более симпатичного, чем потрясенный человек. И нам интересно увидеть, как он живет, на что он смотрит. Поле Люар когда-то написал стихотворение из трех строчек. Если тебе скучно, присмотрись к любопытным. Вот э, я думаю, что мы часто недооцениваем, что большие цивилизационные порядки рождаются от того, что появляются люди, к которым нам э, важно присмотреться. И это, э, это присматривание приводит к рождению движений э, и, собственно говоря, этих трансформационных сдвигов. Кілька таких прозвищ вы могли бы назвать? Ну, вот Ярослава Грицака, я так понимаю, вы уже назвали. Ярослав Грицак – это историк. Но, например, но давайте на Вот в Харькове в первые дни войны я просто был восхищен феноменом Маши Чупининой, девушки, которая всегда была волонтером, которая мать нескольких детей. И э, вот э, вся ее жизнь на войне заключалась в том, что она э, день за днем отвечала на вопросы, которые рождались. Ну, например, э, нужно было спрятать людей в подвале школы, она спрятала, но оказалось, их надо кормить, и школьная столовая работает. Потом оказалось, что разбомбили дом э, сопровождения женщин после родов, и э, ей надо было кормить еще 50 человек. В итоге она превратилась в крупнейшего волонтера, который обеспечивает вообще жизнедеятельность сотен людей. И, конечно, главная история в этом, а сама Маша как себя чувствует? Она удочерила ребенка и теперь чувствует себя матерью. И вот эти истории совершенно потрясающие, когда мы не просто видим вдохновение одного человека, его уникальные качества и так далее, а и видим этот процесс прорастания огромных вещей, вдохновляющих и рождающихся тогда, когда один человек принимает решение идти последовательно за тем, что его восхищает. И на войне таких историй очень много. Мой друг, отец Андрей Пинчук, в маленьком селе Воложском под Днепром, под городом Днепром, начал с того, что стал вывозить людей из зоны военных действий. В то время было непонятно, как это делать, он взял, купил несколько автобусов. Вообще, это звучит достаточно странно, да? священник из села, покупающие автобусы, но всю войну, каждый день, шесть автобусов выезжают в зону боевых действий и вывозят, ну, уже вывезли, по-моему, несколько тысяч людей. И это не является его профессией, это не является его даже волонтерством, потому что это приобрело характер новых социальных, институциональных инициатив. Да? Вот э, я думаю, что настоящая Украина рождается. Мы имеем привилегию видеть сегодня, что страна, нация рождается не благодаря каким-то сверх идеям, рождающимся в головах политиков, а исходя из такого рода вот, людей, которые сумели быть внимательными в человечности на войне. Вы сказали важное, а то, что инициативы заявляются, так? Сбольшую, это, и они вплывают на весь процесс нашего розвитку. А те инициативы, вероятно, могут стать институциями? Да, например, государственными институциями? У uh, этого вопроса две стороны, как обычно. Первая сторона заключается в том, что настоящие смыслы, то, что трансформирует мир, никогда не рождаются в больших группах. Всегда это очень маленькие группы. И uh, никогда не рождаются в институциях. И, но и все институции мечтают о том, чтобы эти креативные группы находились внутри институции. Это очень опасная мечта, потому что э, так умирают малые группы. Малые группы всегда умирают благодаря попытке их институализировать. И э, я думаю, что это очень древнее правило. И все мудрые люди это хорошо понимают, что... Э, институализация убивает малую группу. С одной стороны с другой стороны сами институции рождаются из взаимодействия малых групп. Если нам нужны новые смыслы, идеи, сдвиги, то это малые группы. Если нам нужно понять, каким образом эти идеи, и смыслы масштабировать, перенести на общество, нужны институции. У Украина это страна традиционного кризиса институций. Это любимый тезис Ярослава Грицака, что Украину спасут только модернизация институций. Но мне хотелось бы добавить, что сегодня особенно хорошо видно, что проблема Украины в том, что мы очень часто спешим с созданием институции. Нужда в них очевидна, но мы э, как будто бы не хотим видеть путь рождения институции. Она не рождается, потому что люди собрались, приняли собрались, приняли устав и прописали обязанности, она рождается всегда из э, очень развитой, культивированной среды малых групп. И вот это средовище, среда, э, это то, что сейчас в Украине не просто на, на рождается, уже рождено, скорее формируется какая-то среда, из которой должны родиться институции. Я думаю, путь такой, и мы знаем много примеров обратного, когда институции создавались до всяких питательных средств. Сегодня обратная история. Украина переживает этот процесс быстрого формирования горизонтальных связей, отношений, сотен волонтерских движений, предпринимательских, социальных, культурных, каких угодно. И проблема двоякая. С одной стороны, нельзя спешить создавать институции в ситуации, когда не, не, нет среды, а с другой стороны, само время требует чтобы институции создавались. То есть среда уже появилась? Да, среда появилась, но вот разговаривая с некоторыми украинскими лидерами, я понял, что они переживают такую странную сонной болезни Когда до войны они привыкли решать уровень, задачи определенного уровня, у них это неплохо получается, и даже некоторые из них стали национальными героями благодаря этому. А потом сама война ставит перед ними задачи другого уровня, и им очень быстро... Нужно получить совершенно новое качество восприятия, зрения, внимания, компетенции. И засчитанные дни, месяцы им надо пройти путь, который в нормальных условиях проходится годами и не всеми. И поэтому это какой-то феномен очень быстрого всплытия, болезненный и жизненно опасный. То есть кто-то может не всплыть, а кто-то может всплыть мертвым. И поэтому... Я, эта метафора недодуманная, но я думаю, что нужно какое-то специальное дополнение, чтобы позволить людям, быстро всплывающим, каким-то образом получить компенсацию. Должны быть какие-то культурные инструменты, позволяющие в условиях войны этим людям быстро переходить на уровень задачи, о котором они никогда не думали до войны. Мэр Мелитополя Иван Федоров сказал, что когда меня избирали, я под такие задачи не подписывался. А вот я не думал, что мне придется все это делать, да? А теперь он этого нужен делать. Например, я думаю, что таких людей в Украине сейчас очень много. А мы живем внутри этого парадокса. С одной стороны, мы не должны потерять питательную среду, рождающую новые смыслы. С другой стороны, мы не должны быть нетерпеливы так, чтобы институцию создавать за 2-3 дня. Конечно, они все будут не настоящие. И это из, краткая история последних 30 лет, история создания ненастоящих институций. Вот, поэтому я вот, всем нам хочу пожелать не перепутать порядок и не спешить создавать институции до формирования среды, но с другой стороны, лучше понять, что такое катализаторы сегодня, что может ускорять эти вещи, сопровождать эти вещи, сопровождать процессы роста и развития. И интересно, что для вас эти маркеры, когда ну, деле, мы готовы, да, потому что вы міряєте категориями вечности. Mm -hmm. Мне, когда вы сказали, что мы часто поспішаємо создавать институции, я думал, что мы, наверное, запизднемся. Но вы вспомнили mm -hmm. это 30 лет, mm -hmm. да, когда были созданы имитационные часто институции. Да, И да. мы понимаем, что в этих условиях треба все-таки работать быстро. Ну да, да. Вот я просто... В последнее время что-то люблю объявлять крестовые походы. Вот мой любимый крестовый поход против фразы ⁇ на часе». Это, одна, это же улюблена фраза всех чиновников. Не только, к сожалению, не только чиновников. Я боюсь, это одно из основных препятствий Украины. Сегодня, потому что это, как сказать, действительно маркер. Мы очень часто думаем, что когда речь идет о о трансформационных идеях, о каких-то новых порядках цивилизации. Мы переходим в зону вечности, некой мечтательности, в которой уже времени нет. Мы можем об этом думать сутками, вечностью, столетиями. И, и конечно, всегда появляются нетерпеливые люди, которые говорят, ну хватит уже, давайте что-то делать. Вот для меня очень важно, что все большие идеи очень чувствительны ко времени. Потому что э, вот э, те идеи, которые на часе, они должны быть осуществлены именно сегодня, потому что завтра уже будет поздно. Мы живем сейчас во время быстро открывающихся и быстро закрывающихся возможностей. И может быть это главное искусство вообще культурной политики э, переживать э, то, что сегодня пора или уже слишком поздно, или еще рано. Это очень органические процессы, мы вот часто сейчас, я очень много думаю о метафоре рождения в прямом смысле, потому что, мне кажется, очевидно, что если женщина беременна, то ей надо помочь родить, и очевидно, что роддом надо строить, если его нет. И чиновник, который скажет, что строить роддом не на часе, будет выглядеть, ну, просто, мягко говоря, неумным человеком. Да? Но почему-то, когда мы говорим о рождении будущей Украины, мы не видим аналогии. Мы готовы об очень многом говорить не на часе, хотя ситуация ровно та же, как и с родами. Если какие-то вещи мы сегодня не сделаем, то мы получим урода. И поэтому вот эта метафора родильного дома, мне кажется, сегодня прямо очень прагматичной, потому что именно большие идеи должны сопровождаться немедленно. Они, должны, они всегда на часе всегда требуются усилия сегодняшнего дня, а не завтрашнего и не послезавтрашнего. Поэтому э, вот в каком-то смысле для меня лично э, самый чувствительный вопрос, вопрос-маркер к каждому из нас, в чем ты видишь рождающуюся Украину, и как ты можешь помочь с тем, чтобы она родилась, и тогда возникает вопрос э, неотменимого действия. Поэтому парадокс нашего времени в том, что о вечных идеях можно мыслить только в контексте неотменимого действия. У нас как бы нет возможности разделять эти вещи. Вечно думать и мгновенно действовать. Больше такой позиции не будет, я думаю. Какие самые идеи мы просто обязаны сейчас реализовать? Вот когда очень больно... Давайте какой-то конкретный пример все-таки. Я просто слежу и любуюсь проектом, Unblock, unbroken, Unbroken, Незлавни, которые делают во Львове. Идея как будто бы проста, потому что есть тысячи беженцев. Среди этих беженцев есть люди без рук и без ног. И понятно, что таких людей много. И как будто бы все ясно, надо госпиталь строить. Но если мы просто построим госпиталь, который отвечает на медицинскую потребность человека получить поддержку, социальную компенсацию, то это слишком мало сегодня. Если мы собираемся будущее видеть как компенсацию инвалидности, то это очень ужасная перспектива. Поэтому современный медицинский центр – это вообще не про медицину. Это центр, в центре которого не медицина, а реабилитация. Причем реабилитация – слово хорошее, потому что новые да, возможности, новые способности, должны рождаться в больницах. Поэтому мне кажется, что вот эта будущая культура Украины, будущая Украина, рождается сейчас в очень необычных местах. Например, в больнице, в торговом центре, в, на заводе, а не в картинной галерее, не в университете, не там, где мы привыкли, не в филармонии. И это, конечно, новая оптика, новое внимание. Вот мы сейчас это все записываем в торговом центре, и для меня это не парадоксально. Мне кажется, что э, именно такие пространства и становятся местами, в которых люди чувствительны к рождению нового. Где еще лучше я могу понять, в чем нужда человека, не придя сюда и не постояв возле лестницы, не поссорив глаза приходящих людей. Да? Это, на эти вопросы я сейчас не могу получить ответа в школе или.. В университете. Я работаю в университете. Думаю, да? ну, университет... что там классическая наука. Так? Университет на войне, университет в Зуме, нас отправили на каникулы. И, например, хороший вопрос, как должен жить университет на войне во время каникул. Почему-то мы сегодня думаем, что люди должны взять паузу. Ну почему? Они отдыхают сейчас. Вы знаете, я на фронте бачу людей, которые проверяют студенческие конспекты. Клубник зявляется интернет. Вот. А, ну, например, Старлинг вемкнул, зявляется интернет, да. и выкладач да. проверяет, проверяет да. студентские работы. Так мы занимались во время Zoom и во время сессии. Но вот творческая задача. Да? Два месяца традиционного отпуска всех преподавателей Украины. Раньше это называлось законный отпуск, и мы отправлялись отдыхать, и все студенты отправлялись отдыхать. Но точно не современный человек э, хочет отдохнуть. Чтобы что, чтобы 1 сентября вернуться от ЗУМ, вернуться к каким-то неполноценным формам жизни, наверняка вопрос должен ставиться как-то иначе. И если каникулы — это время сильных решений, а сегодня у каждого это время сильных решений, то университет и должен быть источником этих сильных решений. Ни один украинский университет так свою задачу на каникулах не видит. Поэтому для меня сегодня университет гораздо более слабое место рождения новой культуры, чем больница. Не всякая больница, но мы можем представить себе такую историю, в которой больница становится местом новых смыслов. Я был свидетелем рождения первого концерта классической музыки на первом этаже Львовской городской больницы. Вначале это кажется немножко странным. Но когда ты присутствуешь на этом концерте, очевидно же, что ты видишь зал людей, которые находятся в больнице, спустились на первый этаж и слышат виртуоза. Когда ты это видишь, то оказывается, что это очень простое решение. Но тогда странно, почему в каждой украинской больнице концерты классической музыки не, были, не, не звучали в мирное время. Почему? Потому что нас не интересовала человечность. Нас интересовала медицина, компенсация, инвалидность, допомога, все, что угодно, кроме больших смыслов. А сегодня большие смыслы нам нужны, как хлеб. Поэтому классическая музыка звучит в больничных корпусах. Но, возможно, это и сигнал, чтобы что-то вот их самих университетов? Конечно. Конечно, это большой сигнал. Вот э, мы привыкли к тому, что сигналы подает университет, задает моду институтам, техникумам, училищам, школам. Мы так привыкли видеть модель классического университета. Сегодня это явно не так. Университет должен догонять, догонять жизнь, догонять другие институции. Э, и, может быть, он в какой-то момент и сможет это пере, переосмыслить. Но что там далеко ходить, не только университет. Мы все знаем, что все музеи закрыты, все коллекции находятся в подвалах, э как бы эвакуированы, но э э означает, что это вообще значит, как метафора? То есть мы как будто бы привыкли к мысли, что искусство нужно только в мирное время, э если оно нужно только тогда, когда нет проблем, то зачем оно? Вот именно во время, когда искусство нужно как хлеб, мы ходим мимо пустых музеев с голыми стенами, которые проводят э, э, кружки психотерапевтической поддержки. Почему-то кружки есть, почему-то плетут сети, э, а вот искусство почему-то считается неактуальным. Да? И для меня это парадокс. Почему во время, когда музеи должны работать на всю катушку, они э, превратились в саркофаги красоты, красота на у и красоту, красоту мы достанем тогда, когда будет безопасно. И, конечно, это как бы базовая ошибка, но ошибка, с которой я знаю, что некоторые музеи работают. Например, совершенно замечательный пример – музей Ханенко в Киеве начал водить экскурсии по пустым залам музея, потому что это уникальная возможность услышать, как архитектура звучит. Музыка и пустые стены в уникальном здании – позволяют увидеть, что сам дом является красотой, а не только то, что было на его стенах. И у каждого музея сегодня есть эта новая возможность. Но это классические институции, которые должны все передумать заново, но по, в свете этих новых смыслов и новой человечности. И это же очень хороший антидепрессант, погодьтеся, так? Когда человек бачить мистерство, видит, ага. что музей открытый и работает, это означает, что жизнь продолжает. Помирать не собираемся, правильно? Ага. Но, а, <говорит> але, але возможно, параллельно появляется мистецтво, как сказать, мистецтво добы ага. да. да, конечно, возникает. И, конечно, нужно понять, что это за искусство такое. А, а я здесь не могу говорить об этом долго, потому что не художник а, а только сопереживатель происходящего в искусстве. Как раз с искусством в Украине очень всегда очень хорошо. И я думаю, искусство выполняет сегодня роль свою старинную, традиционную. Быть не столько как сказать, источником ответов, сколько диагностом происходящего. Очень часто к искусству предъявляется претензия, что оно не дает ответов. Ну, может, оно и не должно. Может быть, искусство дано для того, чтобы мы почувствовали, пережили какие-то важные вещи, и, может быть, нехватку, тоску, боль. Вот современное искусство в этом смысле справляется с этой задачей гораздо лучше, чем художественные галереи. А вы особысто выбачаете эти новые возможности для нас, для всех? Я думаю, что мы присутствуем при рождении культуры настолько новой, что все, что бы я сейчас сказал, это просто гадание как бы маленького мальчика, который впервые в жизни сейчас приведут в театр. Он пытается представить, что там за этой ширмой. И я думаю, что наша роль очень смиренная сегодня. Я люблю метафору травинки, которая пробивается сквозь асфальт, что само по себе завораживающее зрелище. Можно смотреть вечно на то, как она это делает, но наша сегодняшняя задача — помочь ей это сделать. Пробиться этой жизни сквозь страхи, напластования каких-то, мягко говоря, затруднительных, страшных, трагических вещей. Но эта работа настолько важна, что ни один из нас не может сказать, что родиться. Может быть, это баобаб, может быть, это горчичное зерно. Старается, может быть, это какое-то другое дерево. И, может быть, это сегодня даже не очень важно, что. Но важно помочь жизни пробиться сквозь э, те асфальты, ту коросту, то накопившееся мертвящее, что есть в культуре, в обществе. И странно, что война, с одной стороны, это рана и трещина, и разрыв. Но это те разрывы, через которые что-то пробивается. И пробивается большая жизнь. Не что-то, а жизнь. И э, мне кажется, что вообще дело нашего поколения – служить этой жизни, зная, что, скорее всего, этих садов мы не увидим. Сумно. Не потому... Сумно нет, нет, звучит. Нет, это не печально. Наоборот, это входит в профессиональную компетенцию каждого садовода. Садовод – это такой человек, которому не сумно, не страшно думать, что плод своих усилий он не увидит. Мы сегодня встречались с украинским философом Владимиром Африкановичем Никитиным, которому за 80 он посадил у себя в саду эвкалипт и э, который э, достигнет зрелости через 600 лет и э, у него, но у него в жизни есть одна проблема он неосторожно рядом посадил, рядом это достаточно далеко ему казалось, что достаточно далеко, он посадил орех и орех растет очень быстро и затеняет эвкалипт и есть опасность, что Эвкалипт не станет этим величественным деревом, потому что орех его обогнал. Орех умрет гораздо раньше, через лет 200-300, но эвкалипт может не состояться. Вот понимаете, у нас какие-то другие проблемы сегодня. Надо рассадить орех с эвкалиптом, это наша ответственность. А увидеть эвкалипт в его развитой форме, это ответственность про -пра -пра -пра правнуков Не надо об этом думать, они получат свое наслаждение, и не надо даже по этому поводу переживать. Надо переживать о том, чтобы орех не в эвкалит. Это наша проблема. А что делать с императивом живы сегодняшним днем»? Это плохой императив. Плохой императив. Э, жить сегодняшним днем э, – это очень утомительная перспектива. Э, я думаю, что чем больше нас окружают вещей, которые на наших глазах живут, и достигнут своей зрелости после нас, это та перспектива, которая позволяла рождаться большим культурам. Потому что все большие культуры — это прежде всего культуры большой длительности. Большая культура — это культура, которая может инициировать проект, способный быть реализованным не при жизни одного, двух и трех поколений. Как только все наши проекты умещаются в жизни сознательно, это значит, что культура умирает. Вы сказали очень конкретный параметр, те, чому мы победим. Ну, от я скажу так: наша цивилизация победит. Это потому, что мы сохранили людность, А скажите, где взять силы, зберегти далі цю эту на надли, ну, надмирную жестокости? А я скажу так: чи выстоить у нас сил, це зберегти, Как вы выжидаете? вопрос хватит ли нам сил очень важный. Потому что это переживание по поводу того, что мы думаем, что все проекты этого мира, все проекты осуществляются благодаря тому энергетическому потенциалу, который есть в каждом из нас. Простой древний парадокс заключается в том, что наших сил никогда не хватит. Их слишком мало для реализации наших возможностей. Наши мечты гораздо больше, чем наши силы. И это тоже не печальная новость. Хорошая новость заключается в том, что в этой вселенной есть силы, достаточно мощные и достаточно сильные, для того, чтобы раскрыть жизнь, а наше участие в них только причастность. А когда, когда мы становимся частью больших сил, рождаются большие вещи. Поэтому, если мы делаем ставку только на мои силы, это, как правило, плохо кончается моей жизни гораздо важнее понять, причастным, каким силам я хотел бы стать. И вот эти силы, силы, энергия, которая хотелось бы стать причастным, для меня связана с красотой. Вот я уверен, что во Вселенной есть неисчерпаемый источник красоты. Красоты в простом смысле. Это сила, это сила которая, от которой я не хотел бы защищаться, но хотел бы стать причастным. Поэтому источник надежды не в нас самих. Источник надежды вне нас. И мы получаем надежду, когда находим то, будучи причастным к чему, мы приобретаем, переживаем надежду, счастье, перспективу. И в этом смысле большая перспектива возникает у людей смиренных. У людей маленьких, но маленьких перед великими вещами, перед большими вещами. Они побеждают, так же, как Давид побеждает Галиафа. Также культуры, молодые культуры, это культуры пластические, гибкие, открытые, чувствительные к рождению нового и легко впечатляющиеся вещами, которые являются для нас огромными, недостижимыми и привлекательными. Вот в этом смысле, мне кажется, мы в самом начале. Вы эту синергию вы особо чувствуете? то, Тобто, нужно двигаться в потоце тієї силы, которую вы считаете, ну, в данном разе, найкрасивейшую, так? Да. Да, да. И вы эту синергию чувствуете? Конечно. Відчуваете? Конечно. Конечно. Я думаю, что в жизни каждого человека этих точек, привлекательности очень много, но усилия, скажем, учителя, педагога, авторитета в нашей жизни направлено не на то, чтобы подарить нам эти точки, а чтобы показать, что они есть. Вот в трудные времена, когда очень больно, нам кажется, что время не до красоты сегодня, и это ошибка. Потому что именно в трудные времена очень важно не потерять способность э, замечать красоту. Потому что очень часто люди ведут себя самоубийственно. Э, в трудное время они отворачиваются от красивого, думая, что это на иначально. И э, вот именно в трудные времена очень часто рождаются самые великие произведения искусства. Это не случайно. Э, я думаю, что... Это именно такое время. Вот э, великий украинский композитор Валентин Васильевич Сильвестров в 2014 году ходил на Майдан. Его не упрекнешь в злободневном искусстве. Это великая э, классическая музыка. Он ходил каждый день на Майдан прислушиваться к нюансам исполнения гимна Украины сегодня. И он ходил как такой метеоровок, который по изменению тональности пения прислушался к тому, как живет страна, и потом написал изумительные большие произведения, которые он связал с гимнами и называл гимнами. Вот то, чего нам сегодня не хватает, нам не хватает гимнов. Но гимнов не политических, не идеологических, а гимнов как той музыки, которая помогает мне почувствовать собственную причастность к рождающейся большой красоте. Сейчас э, Сильвестра в Германии, я давно не слышал о его работах. Я уверен, что он каждый день прислушивается. А у него есть книга, которая называется тоже очень характерно «Дождаться музыки». Э, дело композитора не сочинять музыку, а дожидаться музыки. Вот мы, кажется, мы дождались. Мы оказались в такое время, когда для каждого из нас жизненно необходимо услышать ту музыку, которая... Звучит сегодня. Вы про резонанс, сдается, говорите, зараз, так, про резонанс. Зараз, да, так? Да, про да. резонанс. Вы народились и живете в Харькове, я ж не помыляюсь? Нет, так? нет, я родился на Кавказе. А, на Кавказе даже? Да, на Кавказе в России. И э, я оказался в Украине по очень важной причине, потому что в Украине была великая школа ядерной физики. Эта школа до сих пор существует. И до сих пор очень важно, что в Украине, как мы все знаем, есть огромный потенциал победы голода, с одной стороны. И все украинцы вдруг вспомнили, что они из страны землеробов, да, хлеборобов. Это очень важно, потому что еще два года назад, если бы вы спросили интеллектуалов, какова национальная идея Украины, они бы очень долго думали и не сразу бы сказали, что это еда. Ну, во-первых, это еда, но не менее важно то, что Украина и, например, одна из восьми космических держав в мире. И это то знание, которое не входит в здравый смысл современного украинца. Если вы спросите человека на улице, каковы приоритеты современной Украины, то про земледелие вспомнят, про космос нет. И это показательно, потому что... С одной стороны, Украина – это страна современная. Например, это одна из родин кибернетики. Да? Но сегодня мы так часто это не воспринимаем. И я приехал в Украину, думая, что я еду открывать тайны ядерной физики и физики элементарных частиц. А теперь я понимаю, что это один из ключей для понимания природы и Украины тоже потому что у нас нет атомного оружия, но зато у нас есть атомная энергетика. И не просто атомная энергетика, но огромные школы, научные школы, университетские школы, которые переживают огромный кризис. И это кризис не только того, где мы возьмем студентов, но и кризис понимания того, что большие технологии рождаются в человеческом сердце. И мы можем убрать технологию, но мы потеряем не только атом, мы потеряем определенный склад души, отношения сердца и ума. И именно это сейчас, я думаю, фокус всех усилий Украины. Разглядеть, разглядеть то, из какой человечности рождаются цивилизационные решения. И Я так понимаю, вы не сожалеете о том, что переехали в Украину, которую сейчас бомбят. И, извините, пожалуйста, да. бомбит та страна, из которой его переехали. Ясно, ясно. Этот шок я пережил в 2014 году, когда обнаружил себя в Сибири в день захвата Крыма. И тогда я плакал о том, что люди, говорящие всем, что защищают меня, атакуют меня самому. В то время это был очень новый парадокс, с тех пор 8 лет прошло, и это не так уже переживается. Сейчас это совсем другая история, гораздо более жуткая. Я думаю, что э, по-прежнему думаю, что мы в месте цивилизационного разлома. Действительно, это э, воюет два, э, два видения будущего. И слава Богу, что в Украине мы свидетели рождения какой-то человечной цивилизации. А вы, и вы из Харькова переехали вы сейчас в Киеве, далее вы едете в Львов, так? Для вас идея, вот когда вы чуете про Украинскую Соборность, на сколько она трансформировалась изменилась сейчас в этих условиях? Видите, мы всегда так говорим в терминах оседлых людей. Я думаю, что уже сама эта риторика не имеет смысла что я переехал, куда-то приехал и куда-то еду. Все-таки 300-летие сковороды человека, который всю свою жизнь куда-то ходил. И очень сложно сказать, где он жил. Мы в, в каком-то смысле все стали, так сказать, учениками сковороды. И из Харькова я уехал до войны. И с тех пор был один раз для того, чтобы убедиться, что дом целый. И опять это очень интересно, потому что ты не можешь никуда приехать, но все время путешествуешь. Опять у меня есть подруга, которая из Горловки переехала в Донецк в год, когда там начался, когда появилась ДНР. Через какое-то время она уехала оттуда, потому что стало опасно. Она обнаружила себя в списках на приговоренных людей, она переехала в Киев и много лет работала над тем, чтобы построить дом в Киеве и, конечно, выбрала самое прекрасное место – Бучу. За несколько месяцев до войны она туда переехала и из Бучи поняла, что дом во Львовской области, где, наконец, родила, родилась внучка. И вот, если вы этого человека спросите, где ее дом, она, прежде чем отвечает, улыбнется. Потому что домов много, но ты понимаешь, что изменилась сама интуиция дома. Мы все хотели бы вернуться домой, но мы уже не так легко можем ответить на вопрос, а что это значит быть дома? Где это место, которое мы называем домом? Один великий немецкий поэт Навалис когда-то сказал, что философия, это желание везде быть дома очень хорошее определение то есть каждый человек хотел бы вернуться домой но во время войны ты понимаешь что все-таки дело не только вот в конкретном доме это правда вы знаете я другом. по, по собе вам скажу я вечуваю, зараз в Украине у меня есть это чувство где ты не перебывал ты в дома. с одной стороны да абсолютно то есть кажется что это парадокс потому что обычно представляют Людей войны, как людей, лишившихся дома. Это правда. Много перемещенных лиц, много беженцев, много горя. А с другой стороны, ты открываешь, что почти в каждом месте есть дом. Или в каждом месте есть такой, как, как бы, проход в дом, где ты, наконец, начинаешь чувствовать, понимать, что ты оказался дома, или это место тебе напоминает, напоминает о доме. Так что мы стали все гораздо более домашними, чем были до войны. Дякую. Друзья, с нами Александр Филоненко, философ сегодня был. Пан Александр, вдячный вам. Спасибо.